Отходи по одному, буду делать шаурму. Та-дам! Ну что ж, всем добра, ура, игра, приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Бородатый Скрэч, продолжает свое приключение и совершенно новое выживание в Вальхейме. В прошлом выпуске мы победили Оленя и Ктюра, и теперь готовы идти дальше и познавать этот мир. Схватка с Оленем была вообще несложной. Периодически теперь, после того, как я убил Оленя, на меня нападают вот такие огромные толпы врагов. Я не знаю, что с ними делать, да, когда их так много... Но я тут, значит, придумал и решил. Проще всего оказалось сделать вот такую вот дубину, которая также... А, так как рецепт, который открывается после убийства оленя и эктюра, а возможно даже и раньше, когда мы берем просто головы. А, олени. И вот таким вот образом мы расфигачиваем просто толпы грейдворфов, которых мы будем встречать гораздо чаще теперь в черном а, лесу. Так, мелочь, все я раскидал, где-то остался самый большой. Вон он, да. <плёк> Ни хрена себе, у нас что, целая атака, что ли, я не пойму. У нас, друзья, оказывается атака. А я думаю, почему так много этих типов? Смотрите, там мои ули похоже, раскидывают. А ну-ка иди сюда, гадкий паразит. Смотрите, что делает этот здоровый. Он только что сломал мой улей. Надо срочно его наказать. Короче, друзья, да, у нас тут, смотрите, непредвиденная ситуация. Давайте я сейчас сразу поем. Блин, вот только начал, смотрите, приключение и уже нарвался, как говорится, да. И тут более чем достаточно. Так, короче, друзья, давайте по очереди, да, не надо всем ломиться. Давайте становитесь в очередь. Ух ты, какой удар пропустил, а! Вот это был удар, смотри, что происходит. Так, давайте, ребятки, по чуть-чуть, да понемножечку. Хорошо, что на мне бронька уже с задницы тролля. А, иначе бы я здесь вообще, наверное, не выжил против такого количества врагов, смотрите, что делать. во главе с ними еще и смотрите, какой высокий, так, давайте-ка мы сейчас потихонечку с вами, ой, я бегать-то быстро не могу, так, хорош, хорош они меня контрят, они меня пробуют, контрят, большой подходит я могу от удара сейчас откиснуть я могу сейчас откинуть, похоже, он испугался, да, мой раз да? Смотрите, самый большой, такой здоровый, а такой самый ссыкатый, а. Смотрите, реально он убежал, да. Ну ладно, туда тебе и дорога. Так, ладно, сейчас мы всех раскидаем. Да, начало, конечно, у нас очень интригующее, как, мы, по, по, как я погляжу. Ой-ой-ой, да, промазал. Да как так-то? Я же снайпу. Я снайпа же. Да что ж такое? Давай-ка, получай-ка в голову. На-ка, еще разочек. Отличненько. Ну и с тобой мы уже... С тобой мы уже индивидуально поговорим Да, я смотрю, у меня атака закончилась Здоровый сгорел Да, остался совершенно последний а, Наша, как говорится, миссия здесь закончена В этом лагере, мы здесь, как говорится, уже немножко пожили Мы здесь немножечко построились Ну как, я тут особо не строился Я тут просто-напросто сделал свой первый перевалочный пункт и сейчас, сегодня мы пойдем исследовать, конечно же, черный лес для дальнейшего продвижения. Да, мы, значит, после убийства оленя Екатюра, теперь можем сделать себе кирку, которая у меня уже имеется. Она называется Кирка из оленего Рога. Делается она, ребятки, очень просто. Вообще, если тебе нужны какие-то гайды конкретные, да, все есть уже на моем канале. Все ты можешь найти в плейлистах по Вальхейму. Пере переходи по ссылочке, которая находится здесь в описании под данным видосиком. Там ты найдешь много интересного, увлекательного контента это По этой игре и не только Ну а мы конечно же продолжаем Тут у нас грейдворфы продолжают нагибать моих кабанов Мой ули уже сломали, гады такие И еще пытаются моих кабанчиков нагнуть А ну в бубенчик получай свой, на В рукопашный его завалил Просто замиксовал его конкретным образом Так, ули кстати видели, ребят Мой улей раздамажили Ну ничего, я как раз таки хотела его забрать и в другом месте где-нибудь а, разместить И этот тоже тип здесь Да что ж такое, как же вас много, а Шаман тоже здесь Как хорошо, что у меня уже есть бронзовый топор Я уже могу хорошо, очень эффективно всех выносить Я тут, кстати, хотел еще и кабанчиков Немножечко с собой забрать Но те кабаны, которые приручены А их за меня тут, похоже, за, за меня кабанов, смотрите, порешили всех ну, капец, мне даже делать ничего не пришлось. Ладно, одного кабана мы отпускаем. Да, я сегодня добрый. Чтобы с тобой не случилась такая же участь, как с твоими сородичами, с этого дня а, нарекаю тебя свободным кабаном. Да, открываю тебе забор. Иди, гуляй куда хочешь. Да, в этом лагере я, как говорится... Все, и сюда уже вряд ли вернусь Да, нас ждет сегодня грандиозное приключение Для начала давайте, конечно же, проспимся Когда-то я здесь охотился И у меня здесь осталось огромное количество мяса Вот это мясо я, собственно, и заберу Потому что мне надо будет чем-то питаться Как говорится, рацион у меня сейчас пока что очень сильно ограничен Также в этом нашем лагере можно починить свое оружие Особенно то, которое у нас деревянное, кожаное и так далее Ягоды, кожу, конечно же, тоже мы забираем. Ну и можно, в принципе, здесь оставить трофей Грейдворфа. Из него ничего путевого делать сейчас нельзя на данном этапе игры. Поэтому, да, вот, в принципе, тот самый арсенал, с которым мы сейчас и пойдем в наше путешествие. Да, здесь несколько судучков осталось, в том числе и с оленями рогами, но они мне не нужны. Потому что из этих рогов крафтится только лишь кирка, которую потом можно будет ремонтировать. И если ты играешь в соло то тебе вот эти рога больше чем в количестве одной штуки будут не нужны. Запомни это заранее. Так, конечно же, вот эту смесь мы забираем. Глаза грейдворфов забираем. В общем, все мы забираем, кроме а, тропечиков. Древесинку я тоже возьму. Древесинка у нас ценный продукт. В общем, в процессе приключения нашего мы что-нибудь да выкинем. Ну что ж, нас ждут великие дела. Идем мы сейчас путешествовать и исследовать черный лес. Погнали. Эхо а место-то какое было красивое. Ай-яй-яй-яй-яй. Но мало перспективное. Пойдем дальше искать. Новое совершенно. Да, как ты видишь, я тут немножечко поиграл за кадром, я тут подразвился, я тут себе уже нафармил целый сет троллей брони, да, пришлось уже попотеть немножко с троллями, немножко понагибать их. Эти все парни у нас обитают, естественно, в черном лесу. Возможно, сегодня мы с одним из них и встретимся. Оленяш, ну куда ж ты убежал? Постой, мне срочно нужна твоя обувь, одежда и мотоцикл. Иди сюда, ускакал, смотрите, какой ретивый, а как конь. Вообще, после того, когда мы получили кирпу, сразу же хочется идти искать такие ресурсы. Точнее, даже не хочется, а нужно искать такие ресурсы, как олово. И медь, где она находится, это на побережье. Олово находится на побережье только черного леса, а медь находится в, само, находится в самом черном лесу. Надеюсь, сегодня я продемонстрирую тебе, как эти образования выглядят. Ну а вот, собственно, и гость нашего сегодняшнего представления. Как я и говорил, я обещал тебе, что тролля завезу. Да, вот я его и э, завез. Здоровенько. Ну что, биться будем? Да, на руках или как? Смотрите, какой здоровый, да, под, подходит он к нам, пытается нам сейчас рассказать. Как здесь нужно правильно себя вести. Ну, а мы, как обычно, никого не слушаем. Мы сами по себе. Так, давай мы сейчас покушаем сначала. Кушаем, кушаем. Никого не слушаем. Почти камнем прилетело. Ну что, друзья, в рукопашечку или стрелами? Ну, давай в рукопашку продемонстрирую тебе свой скилл. От а тролля, на самом деле, не так уж просто уворачиваться от его ударов. Они у него достаточно медленные, да. Если тебе никто в округе больше не мешает... Два удара спокойно, топором. Ой-ой-ой, вот, вот это я зря. Ох ты ж, ё-моё, вот это зря. Только стоило попонтоваться. Мне сразу же наваляли по-черному. Да, это говорит о том, что мне остался еще один удар, и я. Я, я пропал, можно сказать. Да, да, да. Еще один прогиб, и я погиб. Поэтому мы ретируемся. Не получилось, друзья, у меня показать вам битву с тролем. Что-то как-то я а, поспешил. Уходим, друзья, мои дорогие, в лес. А думаю, я сейчас от него тогда стрелами отстреляюсь. Благо, стрел у меня достаточно. И еще один выстрел. Бабах! Отлично. Вот таким вот образом мы можем убить э, тролля. Короче, в рукопашную проще всего, но только тогда, когда у тебя будет нормальное снаряжение. Из лука, конечно, уже э, на тот случай, когда тебя, вот как меня, например, сейчас жестко просадили, и второго удара уже не хочется, потому что он будет фатальный. А лучше всего его, конечно же, разбить издалека. О, а мы тут, смотрите, попутно нашли башенку. Ничего себе, в этой башенке, наверное, что-то есть интересное. Но, на самом деле, за кадром я здесь немножко облагородил некоторые башенки, да. По этому пути я уже, собственно, двигался. Давайте я тебе покажу сейчас карту. Вот, на самом деле, сколько я уже исследовал здесь для того, чтобы а, набрать, как говорится, контентика на эту серию. Ну что ж, давай посмотрим, что в этой башне я сделал. Во-первых, у нас здесь есть костер, который можно разжечь, так сказать. Это небольшой аванпост пересыльный пункт, да-да-да, на пути к моему, значит, искомому месту, где я построился уже да, давай посмотрим, что здесь у нас имеется. Тут я поставил кровать, тут я поставил верстак, естественно, отдыхать и что-нибудь ремонтировать, например. Вот я сейчас пришел, отремонтировал свои какие-то а, вещи. Ну и также хранилище небольшое, то есть по-быстрому все склепал, а, ничего здесь лишнего у меня нет. В этом хранилище, наверное, можно будет что-нибудь оставить. Ладно, ничего не буду оставлять, постараюсь что-нибудь забрать. Вот, например, малину я забираю, потому что мне очень много придется. И грибы я также забираю очень много, придется мне потом их а, использовать, вот эти вот ингредиенты так черепа, кстати, бы тоже пригодились, но это уже не так важно. В принципе, ребятки, башенку я вам продемонстрировал. Да, здесь я некоторое время в ней жил, да, добывал ресурсы, охотился также за кабанами, но пришло время а, искать место получше, потому что здесь и пляж не тут, и леса нормального нет, тут кусочек черного леса, но этого недостаточно, да и причем в этом лесу еще и руды медной не было, поэтому я решил идти дальше. Ну что ж, пойдем дальше, тебе покажу, что мне пришлось еще исследовать. Проходящие советы от меня, когда ты что-то видишь в этой игре необычные, например, или грибы тебе в лесу встречаются, или ягоды старайся, собирай все это дело и упаковывай себе в рюкзак, да-да-да, потому что они будут очень ценными потом на поздних этапах игры, чтобы тебе потом не бегать, да, собирай все а, гораздо раньше и находи возможность где-нибудь заныкать, спрятать, да, свой хабар чтобы потом им воспользоваться. Вот, например, там кабанчик еще один ходит. Давай-ка мы сейчас на него поохотимся. Да, блин, ладно, на кабанов можно стрел не тратить. Лучше мы ему сейчас по зубам дадим один разочек. И все, отдыхай, родной! Все, забрали мы у него, значит, и кожные обрывки. И плюс еще мясо э, кабанчиков. Так, ну что ж, вот мы и подходим плавненько к еще одному пункту, где мне пришлось остановиться. Да, это побережье я сначала хотел использовать как местом для моей основной базы. Первой основной базы дал. Здесь у нас, значит, имеется улей. Возьмем из него метка. А здесь я его трогать не буду, пускай так он здесь и стоит. Он здесь очень хорошо стоит, никто его не трогает. И вот что мне удалось здесь навоять, Тоже вот такое вот строение. Давайте зажгем здесь костерчик. Так, так, так. Подожжем костерчик, немножко закинем сюда дровишек. Пускай горит, он нам не мешает. Да, и вот тут такой у нас домик получился. Он, знаете, такой невзрачный, весь дырявый. Но мне для того, чтобы здесь пожить... А, хватило, да, тут я небольшое хранилище Как всегда устроил, здесь у меня тоже кроваточка Здесь у меня верстачок а, Для ремонта поломанных вещей Ну и больше ничего особенного Кстати, здесь еще одна такая прикольная фишка Здесь можно подниматься на второй этаж И отстреливать врага а, издалека Вон там, например, враг ходит Давайте попаду, не попаду в этого игры дворфа Ой, как он далеко находится-то Давайте-ка на упряжение, бамс Не попал, я выше, ребятки, взял Ну-ка давай пониже возьмем немножко, бамс Оттачиваем навыки стрельбы. Это расстояние, кстати, не очень-то маленькое. Еще разочек. Да, попал, друзья. Такой у нас выход на второй этаж. Здесь я тоже хотел что-то построить, что-то поставить. Да, но так как я был ведом мысли, что мне этого места недостаточно для моей финальной базы до да, первой, я решил все-таки отсюда тоже ретироваться. А, забрал, естественно, все необходимое из сундучков. Кстати, можно еще что-нибудь забрать. Например, смолу забрать и глаза Грейдворфа У меня пока что еще позволяет мой невместительный инвентарь перетаскивать гораздо больше. Черепа вот я бы еще забрал, да, из них потом можно будет костяной щит сделать, но он не так сильно принципиален. И в принципе все... Практически все я отсюда вынес и пошел дальше. Пойдемте, друзья, я вам продемонстрирую сейчас следующее место, где все-таки мне уже получилось обосноваться. так да, продолжаю свой короткий рассказ по поводу моего развития в Вальхеме. Для того, чтобы мне построить совершенно новую базу, изначально мне пришлось исследовать небольшую территорию. То есть я сначала прошелся по карте. Вот мы сейчас с вами находимся вот в этой точечке. Мне пришлось сначала исследовать вот эту вот северо-западную часть для того, чтобы найти какой-нибудь склеп. Вот он, друзья, находится. Здесь склеп, но как оказалось Потом в процессе, что склеп есть Гораздо ближе и он находится Прямо вот а, здесь Да, да, да, но я его нашел уже позже Поэтому мне пришлось сделать вот такой вот кружок а, Поискать камни суртлинга в этом Склепе, а потом уже идти Ставить свою базу Кстати, уже темнеет, давайте уже поторотимся И придем на свою а, Пока что первую финальную базу Которую мне удалось построить А вот они, друзья, деревянные пеньки Как же я вас заждался Давайте собираемся все в кучку Самый любимый мой момент. А где остальные? Чего вас так мало? Раз, два, всего. Остальных-то куда вы дели? Куда забыли, что ли, где оставили? На вечеринке тусуются, а вас оставили здесь, да? Давайте-ка посмотрим, сколько вас соберется. Пока что двое собралось. Ну, двоих я даже мораться не хочу. Давайте, ребят, пробежимся еще немножечко и посмотрим, сколько же этих деревянных пней набежит. Да-да-да, на мое присутствие. Они всегда так весело реагируют. Я им чем-то не нравлюсь, чем-то я им, ребятки, не угодил. Ну да ладненько посмотрим сейчас, ребят. Идем просто-напросто смотрим, сколько их скопится. Собираем грибочки, да, так не обращая на них внимания, потому что они самые лохие. И достаем свой офигенный молот, которым я люблю нагибать вот этих вот пач, пачками просто этих грейдворфиков. Нака, держи-ка, один удар. Второй удар Молот у меня еще слабенький пока, но он просто идеально подходит для выноса вот этих вот пачек, вот этих пнеобразных гадов, которых реально в черном лесу уже будет гораздо больше, чем на равнинах. Тадам, друзья, вот оно, мое совершенно новое жилище. Я уже думал, поубивали всех моих кабанов, но нет, друзья, это там лежит малинка. Кабанчики-то у меня здесь растут, да, вот тут у меня загончик для кабанчиков имеется, да. Они у меня все приручены уже, размножаются, растут, ребятки, смотрите, здесь кушают малинку. И просто радуется жизни. Кстати, сколько малины здесь осталось? Одна штучка. Надо вас подкормить, ребят. Так, ну что... Ух, какого черта, а? Сюда пришел этот типок. Да, единственный минус. Тут нужно постоянно следить за этими загонами. Потому что вот эти вот пенькообразные появляются здесь достаточно часто. И пытаются как-то мне навредить. Так, морковка почти что поспела. Да, здесь у нас, у нас огород с морковочкой расположился. Тут у нас, значит, кабанье пастбище. Вот тут мы уже и будем... Тут мы уже наладили производство Давай мы покормим сейчас наших кабанов Отсыпем им, им еще немножко малинки Вот так вот, да? Пускай кушают и наслаждаются Ну и пойдем внутрь, я тебе продемонстрирую Что мне здесь удалось построить за кадром Это значит один из моих основных фортпостов, постов На который я возлагаю свои надежды на ближайшее время Здесь я буду, значит, развиваться Здесь я буду прокачиваться Сюда я буду периодически возвращаться да, И отдыхать между битвами. А, тут мы, значит, поставили уже и плавильную установку, которая переплавляет нас олово или же медь. Или, может быть, еще что-нибудь. Пойдем как раз-таки покажу тебе склад свой. Да, у меня здесь склад расположился прямо под вот этим, под моим под основным э, зданием, в котором я отдыхаю и засейвился уже. Так, ну что ж, вот сюда мы трофеи складываем, оленьи головы в частности. Зачем нужны оленьи головы? Они нужны для того, чтобы прокачать вот этот вот оленьемор, точнее, скорт называется такой молоточек, э, чтобы он, естественно, был у нас потом помощнее, посерьезнее. Складываем все это дело Сюда, тут у нас, значит, ничего такого Так, тут у нас, значит, кремний Сюда мы скидываем его также Косточек у нас в инвентаре я не вижу Здесь у нас глаза Грейдворфов Да, у меня, ребята, все по полочкам всегда в таких играх Да, что в Майнкрафт я играл, у меня все всегда по полочкам Что в Вальхейм по-другому я а, не могу Здесь у нас, значит, где-то кожа завалялась Да, вот она, наконец у меня появились кожаные Обрывки, я смогу сделать еще одну Приблуду себе домой, интересный, так Ну и тут у нас, по-моему, все, что касательно А, еды, вот же еще кожа а, Тролля осталась у нас, отлично Так, сюда мы, значит, ничего не скидываем Где-то здесь у меня были еще ингредиенты ну, они, по-моему, у нас... Так, да, друзья, давайте. Это у нас склад. Здесь у меня также затесалась кузница, работу над которой я сейчас веду. Мне не нравится, как она здесь расположилась, да, примитивным образом, вот здесь под лестницей. Я сейчас специальное место под нее выделю вот под этим, под большим навесом, как раз-таки возле печки она будет располагаться. И возле углевыжигательной печки, да. Вот здесь у меня будет большая кузня, где можно будет с размахом выковывать самое эксклюзивное вооружение и доспехи для Хардового Викинга дальше пойдем покажу, что у меня здесь имеется, да, тележечку я сделал здесь, да, для того, чтобы можно было перевозить побольше Кидай, бог, кидай больше, да, таскать дальше. а Тут у меня, значит, будет плотницкое место. А, плотницкий верстак, который я тоже также усилю, прокачаю. Надеюсь, место у меня под навесом хватит для всех приблуд, которые его потом прокачают. Здесь у меня, как видите, бродильное место. На таких вот палатиках я его сделал, да, на таких вот подмосточках, чтобы у нас бочка не на земле стояла, не гнила. И здесь у нас находится а, мини-кухня, здесь будет располагаться в процессе, да. Тут я уже котел поставил, да, на костерочечке. Также у меня здесь, смотрите, имеется и стоечка для прожарки, которые я, наверное, уже вряд ли буду пользоваться. Скамеечка, все дела. Ну и пойдем я тебя в дом, конечно же, запущу, продемонстрирую. Тут у меня красуется башка Эктюра, которого мы недавно завалили. Тут тебе и место, да. Ни слова пока, что я от него не слышал, но говорят, что эти типы умеют разговаривать. Но и честно, я ни разу не слышал, чтобы он что-то пробормотал. Видимо, это не тот самый Эктюр, за которого он себя выдавал. Это не тот бог, это фальшивый бог, так я могу назвать его. Так, ну что ж, идем дальше, поднимаемся в дом. Да, здесь у нас открывается вид на нашу бухту. Скорее всего, вот здесь там, правда, камушки вот будут мешаться, да? Но я как-нибудь постараюсь все это дело убрать потом в процессе. Как я это буду делать, друзья, пока я не знаю. Но, думаю, со временем мы справимся. Да, вот тут у меня, значит, такой домик расположился. Да, тут такой мини-балкончик, с которого планируется, знаете, не только вести обзор а вот туда вот вдаль на черный лес. Кстати, там я уже вырубил изрядное количество его, чтобы это все дело построить, да. Ну и также можно будет легонечко взять лук, да-да-да, лук, и отстреливать супостата, который который будет подходить к нашим воротам. А они подходят здесь довольно-таки часто, прямо из черного леса. Вот уже видишь, башка тролля здесь висит. Который пытался, значит, что-то сделать Но у него ничего не получилось И теперь участь его постигла Он у нас висит на стеночке, красуется Украшает мое чудесное э, жилище Ну что ж, пойдем дальше, я тебе покажу Да, здесь у нас, значит, портал, который планируется использовать Как возвращение домой Когда я буду путешествовать Так, что-то мои кабаны там разбуянились Ну-ка, давай пойдем посмотрим Что-то там такое Что здесь за непорядки такие Что за беспорядки Тихо-тихо О, опять тут у нас этот мелкий Благо, что здесь в основном подходят вот эти вот мелкие и с ними не так уж и сложно расправиться. Один удар, и он, а, как говорится, ушел. Так, пойдем, ребят, пойдем в дом, я тебе еще не все показал, да. У меня в доме-то еще второй этаж есть, да-да-да. Ну что, собственно, добро пожаловать в мое скромное жилище. Тут у меня столик, пока на нем ничегошечки нет, ничего не успел украсть. Буквально только-только я построил этот форт-пост. Здесь у меня, значит, кроваточка для ночлега Здесь башка интересного Грейдворфа Красуется до да, шамана, который тоже попался Значит, на мои уловочки Попался, который кусался, называет Пойдем покажу балкончик-то балкончик, -то. балкончик -то у меня обалденный Смотри, вид сквозь оленьи а, рога Здесь у нас сундучок, в котором исключительно драгоценности Поэтому, если захочешь меня грыбануть как-нибудь при игре с подписчиками То ты знаешь, где лежат сокровища Да, здесь у нас, значит, сундучок с едой Ну и, собственно, тут мы можем посидеть и отдать перевести дух перед очередным каким-нибудь сложным боссом, или же боем, или же каким-нибудь грандиозным а, путешествием. Вот такой, собственно, у меня домик. Да, пойдем мы сейчас немножко проспимся. И кое-что я тебе еще продемонстрирую. Ах, а вот и доброе утро, викинг! Да, смотри, у меня здесь баф меньше, чем в той халупе, которую мы недавно покинули. Здесь баф 8 комфорта, а там был 9. Я предполагаю, почему. Мне кажется, что у меня здесь не хватает одного из стульчиков. Или вот эта скамья которая стоит на улице, она просто-напросто не учитывается. Ну или еще что-то мне нужно положить сюда, чтобы у меня был комфорт э, 9. Зритель, подскажи, пожалуйста, если ты уже заметил, чего у меня здесь не хватает для комфорта хотя бы э, в 9. У меня почему-то здесь комфорт 8, но вроде бы все необходимые плюшки я для этого разместил. Возможно, может даже факела не хватает, деревянного, обычного. Надо будет как-нибудь попробовать. Ну-ка, давай, кстати, сейчас прям это сделаем. Мне прям аж интересно стало. А может, действительно в факеле дело? Может, действительно, установив я факел, я добьюсь а, такой, знаете, нормальной, такого нормального уровня комфорта? Ну-ка, сейчас проверим прям, прям здесь эксперимент. Сделаем эксперимент. Если оно действительно так, то я просто гений, черт возьми, да. Так, давай-ка ставим факел сюда, бабамс, и смотрим, сколько комфорта будет у нас... Сейчас. Нет, также остался комфорт пока что а, 8. Даже несмотря на то, что садимся ли мы на табурет. Комфорт 8. А где девяточка-то? А? Ну, сжальтесь же надо мной. Сделайте мне девяточку. Девяточка была бы гораздо интереснее, чем восьмерочка. Ну, короче, друзья, не знаю. Сделайте свои комментарии, напишите, что мне не хватает. Может быть, какой-то стул я не поставил. Или еще что-то можно было бы установить и увеличить себе здесь зону. Комфорт. Может, вот из-за этого из-за этого банального кресла. Такая у нас ерундовина. Ну-ка, если мы вот этот стул уберем и заменим вот на это кресло. Подожди, комфорт у нас 8 сейчас. Да, меняем просто вот на такой вот стульчик теперь. Ап. И что? Ох, вот оно, в чем причина то Оказывается, друзья, Друзья, оказывается, все дело было в кресле. Ах, ни хрена себе. Значит, вот этот вот табурет, да, открытие новое, да, запоминай. Вот этот табурет, который я оставил, он не. он в сочетании со скамейкой, которая вот там у нас стоит и со столом, дает всего лишь одну единицу эффекта комфорта. А вот эта кресло совершенно независимо, она дает еще одну единицу комфорта, поэтому надо просто грамотно делать расстановку, и тогда твой комфорт будет увеличиваться или же уменьшаться. Лайфхак от братишки Scratch, не благодарит Так, ну что, у нас тут закончилась выплавка руды. Да, здесь мы, значит, выплавляем руду, как я и говорил, собираем ее. И упаковываем куда-нибудь. Можно сразу везти, внести в нашу кузницу. Пока что она у меня находится вот здесь. И всю руду я храню пока что вот э, здесь. Да, как я уже и говорил, у меня теперь готовочка состоит не просто из костра, а мы можем варить на котелочке. Вот на таком вот, да. И для того, чтобы сварить какую-нибудь рагу из оленины, э, мне всего лишь нужно немножко черники, морковка и рагу будет готово. Но с морковкой пока что еще проблемки. Да, вот здесь тоже нужна морковка, да, соус с смешным э, фаршем. Активно выращиваю, друзья, морковку, пока не использую нормальные блюда. И хожу практически полуголодный, постоянно я питаюсь только вялеными кабанами я, приготовленным мясом оленя и чистым медом, да-да-да, который, в принципе, дает мне пока что достаточные бафы для проживания в этом диком мире. Так, я видел, что у меня, по-моему, морковочка созрела. Пойдем собирать семена кабанчики. Ну чё, вы как тут себя чувствуете? Нормально тут у вас все, да? Почему-то, смотрите, у этих кабанов полоски а, наверху нормально выглядит, а здесь нет. Скорее всего, это у нас голодный кабан. Ну хотя нет, у них же есть здесь еда. Я не понимаю, ребят, в чем разница. Скорее всего, это какой-то баг. У этого, кстати, тоже, смотри... Я не понимаю, может они не приручены? Так, давай на это вот тыкнем раз, на это вот тыкнем два. О, морковочка-то поспела у меня частично, не вся правда, но частично поспела. А пришло время собирать урожай. И я уже так понимаю, что мне надо будет огород свой немножко расширить, потому что вот этих площадей... Мне не совсем а, достаточно, да-да-да, здесь я могу только максимум размножать морковку, да, именно выращивать ее в целях размножения, а какой-нибудь другой огород, который построю, может быть, даже внутри своей базы, но у меня там места недостаточно. Да, я буду уже использовать для выращивания а, различных а, других культур. Здесь пока что у меня морковочка, да. Может быть, здесь вот сделаю я этот огород, чтобы недалеко было бегать, да, чтобы у нас все было более-менее... Сбалансированность. Да, здесь у нас нормальный лес, то есть это не черный лес. Я думаю, что здесь и стоит сделать какой-нибудь такой огород. Опа, еще поспела морковочка. Так, ну что ж, давай я тебе еще покажу, что я хотел сделать, да. О своих будущих планах расскажу, да. Что мы тут планируем. Вообще, этот порт я буду использовать как... Вообще, к этому порту я вот здесь хочу пристроить нормальный причал, от которого буду я отчаливать уже на кораблях. В поисках следующего босса И не только Следующий босс у меня уже известен Где он находится Он находится вот здесь Недалеко от того места, где я сейчас нахожусь Но вот если мы отдалим карту Он реально находится не совсем таки а, далеко Немножко проплыть на северо-восток И мы уже, можно сказать, будем у него во владениях Поэтому здесь мы, да, построим со временем Все будет да-да-да, но не сразу. Ну и можно сказать, это пока что весь контент, который я сумел сделать за кадром. Мне очень важно твое мнение, дорогой мой зритель. Что ты думаешь по поводу моего вот этого а, форта? Понравился он тебе или же нет? Пиши свои комментарии, размышления на этот а, счет. Также смело спиши свои предложения, на какую тему ты бы хотел увидеть видос на моем канале. И, братишка, Скрэч по твоим же предложениям и специально для тебя выпустит подобного рода а, видос. Ну на сегодня это пока что вся информация, которую я хотел тебе предоставить. Играй только в самые крутые топовые игры. Приятного тебе геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение следует, конечно же.